Ну, естественно, Путина не облизывает, ему целуют прах его ног, это же мы понимаем, как, как тут решиться облизнуть даже. Вот. Но Грудинина просто смешивают и клубничный олигарх, и какие-то Филькины-Милькины, и какие-то там дольщики-мольщики. Такая тотальная машина дефамации и пропаганды, которую мы наблюдаем, говорит о страхе. Политическая кошка родила семь политических котят без политической санкции. Вот все, вот и кошку стереть, и котят утопить. Здравствуйте, это Максим Шевченко. Поговорим о том, почему власть так боится Грудинина. Вот все замечают, мне даже из-за границы присылают. Люди, которые смотрят по спутниковым каналам российские главные информационно-политические каналы. Это Первый, Россия и НТВ. И Россия-24 говорят, что у вас там происходит, почему власть просто объявила крестовый поход против Павла Николаевича Грудинина, который не радикал, который в отношении Путина высказывает разные, ну, как говорится, такие добрые... Мысли, там, что Путин там большой политик, что надо договариваться, там и так далее. Что произошло? Вот они не могут понять, никто не может понять, правда это озлобление. А Мочилова просто кандидат от оппозиции достигает каких-то уже неземных масштабов. И напоминает 196 год, когда голосуй или проиграешь там голосуй сердцем, и вот вся эта ельцинистская вакханалия против КПРФ. Я обращаюсь к кандидату Павлу президенты Павлу Грудинину. Павлу Грудинину. Павел, я все понимаю, вы ведете предвиборную кампанию, все понятно, но вы не тот объект выбрали для, для травли, понимаете, вы выбрали меня, Стаса Борецкого, понимаете, настоящего патриота России, который на деле доказал, который сжег свой автомобиль, свой БМВ, немецкий автомобиль, который доллары, 30 тысяч долларов отдал ипотечникам, нуждающимся в, деньгах, в моих деньгах. Я отдал эти 30 тысяч долларов. А 20 тысяч долларов я просто сжег. Сжег у банка, забрал жок сжег. Журналисты снимали. Поэтому, Павел Рудинин, вы не, вы не тот объект выбрали. Для нас мешек Я не знаю, кто это делает. Вы или ваши люди с вашей страницы. Э Э, исходят посты, посты про меня, меня там называют гоблином, меня называют главным путинистом, клоуном Путина, понимаете? Эта тема порассуждать, и у меня на эту тему есть несколько предположений. Первое. Первое, начнем с простых. Дело в том, что выдвижение Грузинина было абсолютно не согласовано с Кремлем. А как устроен Кремль? Как устроены те технологии? Нормальные люди, профессионалы, которые сидят в Кремле? Они э, любят, чтобы у них в России все было под контролем. Вот абсолютно все. Чтобы в политическом смысле ни политический воробей, ни политический орел, ни политический журавль не летали в этом политическом пространстве без политической санкции, политической администрации, политического руководства страны. И поэтому они крайне не любят, когда... Серьезная сила, какой является КПРФ, да еще заявившая о своем партнерстве с Народным патриотическим союзом, который, на мой взгляд, не является, конечно, такой серьезной силой, как парламентская оппозиционная коммунистическая партия, но все-таки что-то там себе аккумулирует, да еще поддержана Левым фронтом, который проводит праймериз, в котором участвует 17 тысяч человек, выдвигающие Грудинина, вдруг, не согласовываясь с Кремлем, заявляет о выдвижении Грудинина, это очень их начинает раздражать. Более того, есть такая версия, что Владимир Владимирович Путин узнал о том, что Грудинин будет его главным кандидатом не, из, не со Старой площади. А он узнал это, с, ну, скажем так, из Государственной Думы, от руководства Государственной Думы. Что, конечно же, естественно, тоже не понравилось тем, кто находится на Старой площади. Потому что они, еще раз, не любят люди, когда что-то происходит не под их началом, не по их команде, когда вот кошка пришла и родила семь котят. Но это вот в политическая кошка родила семь политических котят, без политической санкции, вот все, вот и кошку стереть, и котят утопить. Поэтому идет такая Мочилова, страшная Мочилова. Более того, идет шантаж откровенный. Уже мы видим, как Киселев, например, буквально требует от КПРФ отказаться от Грудинина. Мы видим, как э, пускаются разного рода фейки. То Грудинин член КПРФ, то Грудинин не член КПРФ. То э -э, электорат, просто интернет полон всем, где написано, Грудинин предал КПРФ. То э -э, КПРФ предал Грудинина. Э -э, интернет полон, извиняюсь. И вот такими, просто буквально, скуплена -э -э, контекстная реклама. Все, прямо ужас, ужасу, ужас. Ужас в смысле не что это, вот ужасный наезд. А ужас тех, кто это организует. Такая тотальная машина... Дефамации и пропаганды, которые мы наблюдаем, говорит о страхе. О том, что эти люди, которые дали отмашку на вот это, чего-то боятся. Когда каждый микроскопический ролик в видео... В Ютубе, которым упоминается Грудинин позитивно и который начинает расти хоть как-то вверх, даже не, не, не очень сильно, сразу подвергается атаке ботов, его сразу наполняют тысячами дизлайков, которые там буквально за час или за меньшее время появляются, так, чтобы вывести его из топов и чтобы увидели только подписчики, а не все остальные. Это, на мой взгляд, говорит о том, и это вторая версия, помимо первой. Первая версия, как вы помните, что без согласования. Вторая версия, что по реальным закрытым опросам Грудинин э, набирает такой процент голосов, которые могут вывести его реально во второй тур с Путиным. Я это считаю, что Павлу Николаевичу, при всем моем огромном уважении к нему и огромной симпатии и к нему, и к партии, которую э, э, там его выдвинул и уважении к Народному патриотическому союзу России, и левому фронту, естественно, а трудновато будет победить сейчас вот Владимира Владимирович Путина. Но ведь те, кто снизу, они же ведь не знают мнение начальства. Начальство уже молчит вторую неделю. Смотрите, Путин-то нигде не появляется, по большому счету. И вот они начинают пытаться понравиться первому лицу. Зак... Итак, от закрытые опросы ФСО, скорее всего, дают огромные проценты Грудинину. И поэтому начинают его мочить так... Чтобы потом подогнать его цифры под 15 там, или там, 17 процентов, которые уже будут каким-то форматом договоренности. И пробрасывают об этом через ведущих э, ток-шоу крупнейших, через крупнейшие аналитические программы, которые просто не стесняясь облизывают Жириновского, облизывают Собчак, облизывают Титова, облизывают всех. Ну, естественно, Путина не облизывают, ему целуют прах его ног, это же мы понимаем, как, как тут решиться облизнуть даже. Вот, но... Грудинина просто смешивают и клубничный олигарх, и какие-то Филькины-Милькины, и какие-то там дольщики-мольщики. И в общем ничего только не выдумывают. Лугунов подобрали? Аккуратно, аккуратно. вы лжете, кого обворовали? Каким, Каким образом вас Каким образом вас кто-то Вы посмотрите, они даже ничего ответить не могут. Вон, давай, давай. Ой, блин, да что такое? Не надо лгать. И, в общем, приписывает ему 33 смертных греха. На мой взгляд, Павел Николаевич оправдываться совершенно не должен. Народ ему доверяет и должен просто идти вперед. Итак, это вторая версия, почему так мочит Грудинина. Третья версия, почему так мочит Грудинина, она потому, что э, Павел Николаевич сразу заявил о э, своей политической конфронтации с ближайшим окружением Путина и с э, э, подмосковным губернатором. Он просто назвал их фамилии во всех интервью, которые он дает, и очевидно, что это его старое видение, которое трансформировало сейчас в политический формат ситуации в стране. Это видение, оно опасно для этих людей, и возможно они и оплачивают все эти компании. А это люди очень богатые, включая Жириновского, который тоже фантастически богатый человек. И Мы точно не знаем, кто оплачивает какие грязные компании там, против Грудинина. Но мне кажется, что все-таки не с этого уровня формируется главная повестка телеканала России и Первого канала, а формируется она все-таки в другом месте, в едином политическом центре. Мы, конечно, не очень хорошо представляем себе политическую систему России. Нам кажется, что есть президент, есть его администрация, и вот сидят такие окаменелые бюрократы, ну или сейчас вот современные такие бюрократы, и вот этот вот вертикаль так работает. На самом деле российская политическая система гораздо сложнее. Потому что вот он, безусловно, президент, но вот сразу же под ним находится там 7, 8, 9 очень крупных, мощных олигархических таких. Центров силовых олигархических, космополитически олигархических, криминально олигархических, которые пихаются и борются за власть, которые аккумулируют сотни, может быть, миллиардов долларов там, и которые э, совершенно не хотят, чтобы появилась в России политическая сила неуправляемая, независимая от крупного капитала, не договаривающаяся с крупным капиталом, не стоящая на коленях перед крупным капиталом. И последняя четвертая версия, она уже классовая и философская. Я считаю, что олигархически преступная, космополитически криминальная, оккупационно-полуколониальная система российского государства, которые с помощью политтехнологов очень профессионально создают видимость такого патриотического антуража вокруг частных интересов не очень большой группы лиц, на самом деле испытывает к союзу между малым и средним бизнесом в лице Грудинина и КПРФ в лице системной левой политической партии при всех слабостях и при всех нюансах КПРФ, при том, что она использует старые информационные технологии, она опирается на честных, но не технологически, не очень технологичных людей там и так далее. Этот союз органически страшен тем, кто создает современное российское государство. Органически страшен. Они испытывают панический страх перед этим. Никакая оппозиция им не страшна. Навальный им вообще не страшен. Хоть за ним будут миллионные толпы ходить. Это их классовый, скажем так, партнер. Навальный с ними одной крови. Он также будет работать в интересах олигархии, он также будет работать в интересах крупного капитала. Только не вот этого, а другого крупного капитала, более цивилизованного. Но всегда можно договориться о, о долях бизнеса. Но левый левые проект это единственное, чего боится капитал в России. Это единственное, чего боятся на Западе. На Западе не боятся ни диктатуры фашистской в России, ни монархии в России не боятся, ни либерального капитализма не боятся. Но мне много раз говорили и американцы, и европейцы, не дай бог, что в России появится новый цивилизованный, демократический, высокоразвитый индустриальный сталинизм. Сталинизм нового типа. Не тот 30-х годов, когда Маузеры решали все вопросы, а сочетание государственности Патриотизма, национального самосознания и ставки на технологическое, социальное, интеллектуальное, экономическое развитие страны. Вот этого они боятся больше всего и в союзе между КПРФ и малым и средним бизнесом в лице Грудинина, а также то, что к этому союзу обратилось внимание значительного числа интеллектуалов, ищущих себе место в этой стране и в этом мире современном российском. Это вызывает, конечно, ужас и вот такую реакцию, такого пароксизма у правящей олигархическо-бюрократической криминальной силовой верхушки. Я думаю, что борьба будет, конечно, продолжаться. На этих выборах жизнь не кончается. И, конечно же, мы сейчас стоим у колыбели нового, левого демократического движения в нашей стране. Думаю, что террор в отношении этого движения будет очень жестокий со стороны власти. Его будут душить и подавлять. Никаким Навальным, никаким Яшиным и не снилось так, как будет расправляться с левыми. Потому что левых власть боится по-настоящему. Потому что только левые ставят вопрос о том, что страна должна принадлежать народу, а не капиталу. И тем, кто от имени страны с помощью этого капитала продает народ и его будущее своим западным партнером. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube канал.